Привет, друзья! С вами на связи опять Юрий Павлов. И сегодня я вас хочу научить, как самостоятельно создать свою команду по работе на аукционах по банкротству. Смотрите, в предыдущем видео мы уже рассказали в чем плюсы команды, что каждый из вас может ее сделать самостоятельно. Теперь вы можете искать людей и распределять им роли в команде. Дело в том, что в команде каждый участник выполняет свою узкую задачу. То есть всего есть 5 ролей. Ну, по крайней мере, я хочу вам рассказать, как это работает в нашей компании. И вы это перенесете на свою компанию. Соответственно, у нас будет также эффективно все работать. Первое, кто вам нужен? Это человек, который занимается поиском объектов. Он больше ничего не делает, он не ищет клиентов, он не общается с организаторами торгов. Он просто каждый день ищет объекты. И, соответственно, заполняет их в определенную таблицу. Об этом я поговорю вам позже, вы тоже это узнаете. Вот, это первый человек вторая роль это человек который общается с инвесторами то есть его задача искать инвесторов его задача э, договариваться с ним о сделках по сути конечная цель заключение договора но и вы понимаете уже сейчас что человек который хорошо ищет объекты обычно не очень хорошо общается с инвесторами и продает но а человек который хорошо продает у него не хватает как правило усидчивости чтобы искать э, объекты ну, это как бы понятно по умолчанию. Следующая роль, которая нам нужна, это человек, который общается уже с текущими клиентами. Никаких продаж. То есть, смотрите, один нашел клиента, другой общается. Ведь как я обычно говорю, хороший дизайнер, это не тот дизайнер, который хорошо рисует, а тот дизайнер, который хорошо рисует, но может еще и обосновать, почему его дизайн можно считать хорошим. То же самое и третья роль, когда клиенту показываем объект, нужно еще и обосновать, что объект действительно хороший. Но давайте сразу при условии, что объект на самом деле хороший, вы его проверили и это, так, и это является правдой. Четвертая роль, это проверка объекта, то есть если объект человека заинтересовал и он хочет выйти на торги, мы не покупаем ему изначально объект, вначале проходит полная проверка по обременениям, запроса документов у конкурсного управляющего, предлагаем человеку выехать на объект и договариваемся, чтобы его туда пустили и прочее. Этим занимается отдельный человек. По сути его задача проверка и общение с конкурсным управляющим. И если все окей на этом этапе человека все устроено, мы выходим на торги. Торгами занимается пятый человек. Это заявка на участие в торгах, то есть настройка ключа для участия в торгах и так далее, то есть делать ставки и выигрывать объекты для клиента. В сухом остатке 5 ролей – поиск объектов, поиск инвесторов, работа с текущим клиентом, проверка объектов и участие в торгах. Дальше вы узнаете еще больше, а пока это запишите и поищите кто у вас чем может заниматься. И главное, не лезьте в работу друг друга, пусть каждый занимается своим. А сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите к следующему видео.